Сорт томата желтая полосатая кармела. Это высокорослые растения до метра м высоту. И среднеспелые по срокам созревания. Сто-сто дней проходит до сбора урожая. Формировать растения нужно в 2 три стебля. И вот такие вот плоды. При полном созревании они розовые с желтыми разводами. Вот этот вот начинает розоветь с макушки. Вот такие вот красивые расцветки в плодах. Сейчас взвесим томат. Этот весом 218 грамм. Но бывают плоды очень крупные, до полкило. Сейчас разрежем этот томат. Посмотрим, какой он внутри. Вот такая вот мясистый, сочный очень. Видны розовые прожилки. Сорт на вкус очень сладкий, прям медовый. Очень-очень вкусный, с фруктовой ноткой. Сорт салатного назначения. Также можно приготовить из него и томатное пюре, и томатный сок, и различные соусы. Очень сладкий, поэтому соусы получаются очень вкусные. Подходит этот сорт для выращивания как в теплицах, так и в открытом грунте. Очень урожайный.